Уважаемые сограждане, я Белан Светлана, гражданка Республики Беларусь, председатель партии «Народовластия Беларуси», обращаюсь к вам от имени партии и по поручению соратников. В эти дни наша страна переживает период революционных изменений. Режим Лукашенко дал трещину и обязательно погибнет, но его агония может длиться долго и принести нашему народу несчастливое страдания. Погибая, диктатор приведет на нашу землю путинских оккупантов, которые уже разорили Донбасс. Он уничтожит за стенках КГБ лучших людей нашей страны. Диктатор явно обиделся на народ, за то, что он нам надоел и будет страшно мстить. Я уверена, что у нас хватит сил и мы одолеем Лукашенко и путинскую банду. Но перед страной встает вопрос, а что делать дальше? А дальше нам уготован путь, который уже прошла Россия после развала Советского Союза и Украина после Майдана. Чтобы приватизировать нашу страну, в ней появятся доморощенные чебайсы и яцуники. И народу опять не останется ничего, кроме обязательных платежей за все. Грабить нас будут еще и путинские и украинские олигархи, китайские и интернациональные компании. И все, кому не лень. Партия народовластия против таких мрачных перемен. Я обращаюсь к народу Республики Беларусь с призывом взять власть стране в свои руки и не отдавать ее никому. Не отдавайте власть посредникам, как бы они себя ни называли и что бы они вам ни обещали. Уже сегодня находящиеся в руках каждого человека технические средства позволяют управлять страной, высказывать свое мнение и голосовать напрямую, по любому вопросу в государстве. Для принятия закона нам не нужны депутаты, а для принятия управленческих решений нам не нужны всенародные батьки. Интернет позволяет контролировать исполнительную власть и осуществлять за ней неусыпный надзор, немедленно отстранять от власти любых чиновников. При помощи современной техники народ может подчинить себе государство, а если народ не сделает этого – то государство окончательно подчинит себе народ. В будущем у любой страны только два пути. Это кибер или кибертирания. Чтобы дать нашему народу власть и свободу, вступайте в ряды партии народовластия, создавайте на местах органы народного управления и берите власть, берите судьбу страны в свои руки. Сделайте так, чтобы страна гордилась каждым из вас. И чтобы вы гордились своей страной. Донесите до каждого белоруса, что вы сами можете управлять страной без посредников и без надсмотрщиков. Вы можете быть хозяевами своей страны и своей жизни. Да здравствует народовластие! Да здравствует Республика Беларусь!